Добрый день! В новостях появились сведения о том, что мобилизованные будут выплачивать денежные выплаты в размере 195 тысяч рублей. Проверим эту новость и посмотрим исходный документ, первоначальный, на основании которого данная новость появилась. Итак, перед вами указ от 2 ноября 2022 года, номер 787 о единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. Этот небольшой указ, собственно говоря, явился основанием для той новости, исходя из которой мобилизованным должны выплачивать указанную сумму в размере 195 тысяч рублей. Указ на самом деле небольшой, он всего тут буквально наверное, полстраницы. В нем в самом деле фигурирует сумма выплаты в размере 195 тысяч рублей. Данный указ еще не вступил в силу, он принят, как я сказал, 2 ноября, но вступает он в силу позднее, в частности, начало действия документа 11 ноября 2022 года. При этом, вступив в силу 11 ноября текущего года, действие данного указа будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года, то есть дата начала объявления мобилизации. Итак, что в данном указе есть у нас интересное? В пункте первом у нас прописано, что гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации вооруженные силы, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в вооруженных силах, за исключением военнослужащих, замещающих должности курсантов. Также для иных граждан Российской Федерации и иностранных граждан устанавливается одновременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Единственный нюанс, он же заключается в этом пункте, он состоит в следующем. Данная выплата положена только тем гражданам, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации на срок 1 год и более. Таким образом из содержания буквально пункта первого данного небольшого указа явно следует, что не все мобилизованные имеют право на получение 195 тысяч рублей в виде единовременной выплаты, а только те, кто заключил контракт, причем не просто контракт на 3 или на полгода, на 3 месяца или на полгода, а контракт не менее чем на 1 год. Только в этом случае в соответствии с данным указом мобилизованный имеет право получать, получить вернее, единовременную выплату в указанной сумме. Данный указ распространяется не только на мобилизованных лиц, заключивших контракты, но также на срочников, проходивших военную службу по призыву, на иных граждан Российской Федерации, которые заключили контракт, и даже на иностранных граждан. Фактически получается, что по указу 787 четыре категории граждан имеют право на получение соответствующих выплат. Это мобилизованные, срочники, перешедшие на контракт, и иные иностранные граждане, иные граждане Российской Федерации, и иностранные граждане, которые заключили контракт на срок не менее одного года, причем вторым условием обязательным является, что контракт должен быть заключен в период после объявления специальной военной операции. То есть, если, допустим, срочник был призван осенью 2021 года на срочную действительную службу, но в феврале до объявления мобилизации, до объявления специальной военной операции заключил контракт, то он в данном случае под действие данного указа не попадает, потому что хоть он и заключил контракт, и возможно даже более чем на один год, но он контракт заключил до объявления специальной военной операции. Данный указ распространяется только на тех лиц, которые заключили контракт после 24 февраля 2022 года. В пункте втором данного указа установлено, что правительство должно принять порядок осуществления единовременной выплаты, установленной настоящим указом, и должно обеспечить финансирование. То есть, насколько я понимаю, на момент подписания указа порядок осуществления данной выплаты еще не определен, но, скорее всего, источники финансирования тоже будут изыскиваться для этих целей. То есть, вот такое вот содержание данного указа, определяющее выплату этих 195 тысяч. И, соответственно, два важных условия, при которых данная выплата может быть получена. То есть, еще раз повторяю, это заключение контракта на срок более одного года. И данный контракт должен быть заключен в период проведения специальной военной операции. Насколько данный нормативный акт отвечает ожиданиям граждан, каждый решает для себя самостоятельно. На этом все. Увидимся в следующем видео.